Каждого из нас ежедневно испытывают на прочность. Коллеги придираются, люди в метро топчутся по ногам, а наглый сосед занял последнее свободное парковочное место. Мир несправедлив, как Психолог Елена Гутенева объясняет, как перестать обижаться и начать жить. Обида тратит наше время. Хамящие пассажиры метро Злые продавщицы и шумные соседи, все они ежедневно прожат настроение. Но едва ли их цель жизни обидеть кого-то, скорее всего, они даже не заметили, что причинили кому-то страдания. Первое. Когда мы обижаемся, то замираем в этом чувстве, а значит тратим жизненную энергию впустую. Мы остаемся в прошлом, в то время как мир вокруг нас продолжает двигаться дальше такие моменты важно осознать, что занимает нас только то, чему мы придаем значение. Что делать? Снизить важность обидной ситуации. Вспомните ли вы о ней через день, неделю или год. Если нет, то можно забыть о ней уже сегодня. Второе. Обида разрушает отношения. Часто мы обижаемся в надежде разрешить конфликт, бабушка не хочет посидеть с внуками в ваш единственной выходной, надо просто надуться и вызвать в нее чувство вины, а потом снова и снова припоминать обиду, если это поможет добиться желаемого. Такие манипуляции называют собиранием купонов. Каждая обида – это некий купон, который можно обналичить, напоминая близкому человеку о плохом поведении. Обида ⁇ верный союзник в искусстве манипулирования людьми. Но дело в том, что со временем купоны обесцениваются, и нужно добывать новые, а значит искать повод обмениться. Плохая новость ⁇ такая тактика быстро становится неэффективной и мешает строить счастливые отношения. Люди не терпят манипуляции. Когда в отношениях приятных эмоций станет меньше, а чувство вины больше, отношения закончатся что делать решать конфликты другим путем подумайте о том что вы получаете с помощью амбиды возможно вы хотите внимания или проявляете собственность значимость в глазах близкого человека начните говорить о своих чувствах ищите точки соприкосновения и компромиссы если вы важны для вашего партнера Родственника и друга, То всегда можете найти с ним общий язык. Третье. Обида маскирует собой другие чувства. Обиделись на мужа, который забыл о вашей годовщине. Он же должен был напомнить вашу важную дату. И увидеть, как вы расстроены. Но, увы, он не заметил ничего странного в вашем поведении. Под обидой маскируется много разных чувств. Чаще гнев. И мы подавляем его, поскольку думаем, что эти неудобные и социально неприемлемые эмоции. Правда же, мало кто мечтает быть похожей на истеричную скандалистку. Что делать? Исследовать гнев и учиться его выражать. Если человек осознает свои негативные чувства, то он сможет спокойно сообщить близким, что его разозлило. Четвертое. Обида вредит здоровью Телу вечно обиженного приходится тратить энергию на подавление и сдерживание негативных чувств. Ощущение обиды одни описывают как ком в горле, который давит на грудь, мешая дышать, а кто-то задыхается от гнева, ощущая приливы жара. Подавленная обида – это агрессия, направленная внутрь себя. И она разрушает тело. Когда мы обижаемся, теряем покой и сон, нося с собой тяжелые переживания. Что делать? Осознать, что чувствуете обиду. Прожить те чувства, которые так долго прятали. Это принесет долгожданное облегчение души и телу. Пятое. Обида не решает проблему. Иногда мы обижаемся, если кто-то или что-то не оправдало наших ожиданий. Экскурсия оказалась невыносимо скучной, коллега подвел с отчетом, новый партнер не угадал с подарком. И вроде все эти люди не делали ничего плохого намеренно, просто были собой и не соответствовали нашим представлениям о них. Это несоответствие может вызывать бурю чувств от раздражения до тотального ощущения несправедливости с которыми сложно справиться. Мы погружаемся в них словно в болото, утешая и жалея себя. В итоге ум занят фантазиями и нагнетением проблемы, вместо того, чтобы искать ее решение. Что делать? Принять тот факт, что в мире нет людей и вещей, которые должны соответствовать нашим ожиданиям. Тогда на смену обиде Прикут спокойствие и жажда действия. Добра вам, друзья!